Ничему никогда нельзя верить на слово, ни к чему никогда. Все надо проверять и перепроверять, в этом и заключается весь смысл познания. Как только ты поверил да, по причине того, что это соответствует ожиданиям, да, или тебе на душу хорошо ложится, или просто потому что нет аргументации на сегодняшний день, ты попал. Всё надо проверять, всю информацию, которую вам дает окружающий мир, которую я даю, которую вы в книжке прочитали, все надо проверять и проверять, и не соглашаться и спорить, искать свои алгоритмы, ошибаться или не ошибаться. Поэтому заключается смысл. Тогда интересно, тогда присутствие здесь мы ну, хоть как-то оправданы, хоть чем-то оправданы. Наверное, поиском. Мне так кажется. Так и есть.